the grand opening of the diamond casino and resort play around escape the ordinary an exclusive luxury adult playground with limitless indulgences binge and give in to temptation in our vip casino play table games slot machines bet on horses lonely stepbrother takes the race spin the lucky wheel to win prizes or a new luxury car depraved nightlife world-class luxury shopping or relax on the roof terrace and swing by the hot tubs and infinity pool. The party doesn't have to stop. Spend your money sensibly by purchasing a luxury penthouse complete with lounge, guest bedrooms, home theater, bar, private tables, spa, and an office. Penthouse owners can play high limit tables and chill in the VIP lounge with other people of a certain caliber. Give in to your whims and desires and an experience you'll never forget. Всем привет на связи ФСР и сегодня я одиноденёшенько пишу, значит серию тут у нас вышел казино. Иок Макарек, поэтому спешу выпустить данный видосик. Пишу без Дела. Дел тоже пишет отдельно. В общем, казино у нас вышло. Сейчас давайте глянем, что к тому уже здесь подъезжали. И сейчас глянем, что же здесь вообще произошло. Произошло у нас с... следующее. Вот, я приехал, приехал, убрали всякие штучки тут ремонтные, надписи и так далее. Короче, тут кто-то уже постарался, я смотрю. Порядок тут навел, ну окей. В общем, казино у нас диманды. Так, вот еще кровище поделаем. Ну и, как бы, давайте заглянем, что здесь есть. Это что за почтальон Печкин? А, ну да. Окей. Спасибо. Спасибо, что закрыл зорную дверь. Хочу сказать, что обновление принесло новую одежду, как всегда. Точилы. Это вы, в принципе, все можете увидеть у Дела. Я как бы особо по этому поводу не буду заморачиваться. Я хочу смотреть, что well, вообще... Есть тут вот такого глобального. И, конечно, члены казино имеют доступ ко всем его. Молодец, Винсент. Молодец. Хоть на этот раз клиента не отпугнул. Чудненько. Прогресс на лицо. Пройдёмте со мной, сэр. Добро пожаловать в казино отель Димон. Мы наконец-то открылись. Я Том Коннорс, начальник отдела гостевых услуг. К сожалению, как сказал Винсент, наше заведение только для членов. В плане доступа к играм и услугам. Таков закон. На данный момент членство стоит вполне разумных денег и оформить на любом сайте вам также удобнее. О, шампанское, позвольте. Давайте я вам все покажу. О, босс, мисс Байкер, потенциальный член нашего казино. Это мисс Агата Байкер, наш директор. You, Спасибо, Том. Рада познакомиться. Желаю приятно Tom, провести время. Том, поверьте большую. вашу... Конечно, мы. Мы пока That's что никаких so признаков no. техасцев. No. Сколько она быстро их базарит. Вот хорошо. Ну, поговорим об этом потом. Okay. So, хорошо. Come ну come что ж, пойдемте со мной. Это мое рабочее место. Если подойдете, я буду рад помочь вам с любыми нашими услугами. И, конечно же, с услугами для наших VIP-членов. А здесь располагается наш бар «Пасьянс». Это наш старший бармен Жозефина. Привет, Жозефина. Здравствуй, Том. А это зал-казино. У нас есть все самые популярные игры. Блэкджек, рулетка, покер, слот машины и лошадины скачки инсайд-трек. Еще, если у вас интересуют эксклюзивные vip услуги и игры, можете приобрести один из наших эксклюзивных пентхаусов. Это само воплощение роскоши, обставленные по высшему, которая станут замечательным домом для вас и ваших близких. И, разумеется, в довесок идет ряд эксклюзивных бонусов, такие как бесплатное шампанское. На этом наша экскурсия подошла к концу, если все подробности доступны на сайте. Это просто идеальное место для отдыха и развлечений. Я надеюсь, мы скоро увидимся. Вы знаете, где меня найти. Да, вот так мы зашли в новый казино. Ах. Новый контакт Том Коннорс. Стандартное членство может оформить на стойке гостевых услуг. Вам будут доступны некоторые азартные игры, слог машины, инсайдрек, колесо удачи, чтобы оформить стандартный член. За 500 нажмите Q. Давайте нажмем Q. Купив в пентхаус через сайт э, ТРТТ, вы получите статус VIP члена вам будут доступны игры с большими лимитами и ряд дополнительных услуг. Эээ, что ж, давайте, блин, обойдем все это дело, посмотрим, что тут происходит, что за тусовка, движуха, фишки можно получить у кассира. Фишки нужны, чтобы делать ставки и покупать товары в магазине казино. Кроме того, каждый день у кассира можно получить бесплатный комплект. Фишек. Ну, в общем, привлекают Рокстеров, привлекают свою игрушку. Не знаю, что с моим костюмчиком. Вроде никого не шугаринговал. Но... А, вот. В общем, тут, походу, у нас э, машинка. крутить колесо удачи раз в день, чтобы попытаться попытать выиграть... выиграть игровой призовой транспорт. Походу, вот эту тачку сегодня крутят. Вертят Интересно, на следующей неделе что будет Ну, посмотрим Так, давайте разбираться В общем, этот дядька нам сказал, что к нему можно подойти Давайте Членство куплено Парковщик Услуги парковщика недоступны У вас нет транспортных средств на стоянке Хе-хе-хе Уборка помещений бесплатно Только для владельца пентхауса Лимузин Маус владельца пентхауса авиационный агент еще тут будет если мы купим пентхаус ну и купить пентхаус нам предлагают нажать пробел а, тут давайте посмотрим как можно это сделать наверное через сайт значит у нас реклама Demon, а здесь главное казино пентхаус и казино тут кстати вот на этой страничке как я ранее посмотрел можно было нажать кнопочку «Вступить». Ну, то есть заплатить пятисоточку. Мы это сделали, нажав кюшечку но можно было сделать и так. В общем, здесь написано вот что. Откройте для себя богатство, алмазный стандарт Diamond. Если жизнь – игра, то это джекпот. Здесь ваши мечты станут реальностью, а ваша реальность – мечтой. Здесь осуществляются все желания, воплощается в жизнь, все фантазии. Здесь нет запретов, ограничений окон, часов и явно обозначенных выходов. Добро пожаловать! Перед вами алмазный стандарт ДИАМОНТ. Ну и пентхаусы. Очень много пентхаусов, которыми мы, наверное, займемся в следующий раз. Давайте оглядимся, что здесь есть. Нажмите «Е» «Гостевые услуги». Так, чтобы купить пентхаус, нажмите «Е», e, то есть вот сюда можно подойти еще купить. То есть э, очень много способов его покупки. Можно подойти к мужику, можно к этой штуке, можно через сайт. Через так, ну и, соответственно, так, что у нас? После покупки мы можем на лифте забраться в наш пентхаус, э, перейти в эту стоянку, террасу, на крышу, крышу, гараж пентхауса. Так, давайте здесь побродим немножко и потом уже глянем чудо как. Так, тут у нас убийцы. тихонько убивают друг друга. А, здесь покинуть казино. Значит, я могу как-то ускориться. Вроде как да, побыстрее мы ходим. Это очень-очень приятно, конечно же. Так, здесь вот... Человечки, одежда, где мы можем переодеться или прикупить. Чтобы учиться с аксессуарем, пентхаус, купите пентхаус. Понятно. Чтобы здесь переодеваться, нам нужно совершить покупочку. Ну и тут вот какой-то вот... Ооо, переодеться, нажмите Е. Yeah". Прикольно, то есть сюда спрячемся и переодеваемся. Так откуда мы берем вещи, вопрос возникает. Ну, ладно. Здесь у нас, смотрите, как все красивенько сделано. Диамонды у нас падают. Здесь просто шикарная обстановка, шикарные освещенницы в современных стилях, тунах. Так, ну вот, никуда нам не дают более пройти. Здесь барная стойка нажмите Е, чтобы заказать выпивку. Ну, как бы я не особо ее хочу заказывать. Не алкоголик уж я. Так, здесь вот такую штуку нельзя произвести. А вот с этой стороны. Ну-ка, ну-касть, ну-ка. Ну-ка, ну ну тоже можно. В общем, где у нас стоят люди, там можно прикупить выпивку. Ну а здесь у нас что происходит? Кассир. Нажмите Е. Получить фишки. 20 штук. 30, 40, 50, 50 60, 70, 100. А я хочу, допустим, 100. А получить максимум. Так. 20 тысяч. Окей. Нажимаем. Enter. Сдать фишки. Хмм. Бонус за посещение казино. Вам полагается, ежедневный бонус разберет тысячу фиш. О, спасибо. Так, косарек я получил. Теперь я хочу максимум получить 20 тысяч. А, сколько это будет стоить, интересно. Так, давайте нажмем Е. К примеру, я хочу 10, да? 10 штук, 10 долларов. То есть эскейп назад. То есть, если максимум 20 тысяч, то 20 тысяч долларов. Ну давайте возьмем. Возможно, они нам сегодня где-нибудь тут пригодятся. Ну а если мы захотим сдать фишки, допустим, я хочу сдать одну за один доллар. Ну, ну как-то, как-то да. Ну ладно. Один к одному. Не пожадничали. Разрабы. Так, сыграть To light night Нажмите Е. E. В общем, здесь смотрите У нас есть Всякие игрушки Бог солнца Стыд или слава Стыд или слава Бессильная Злоба Ан... Чего? Ангел и рыцарь в общем, много чего интересного. Дядь, я хочу с тобой поговорить. Как твоя жизнь? Как как вообще тут работа? О, блин, какой-то ты необщительный. И даже я тебе нажимаю. Давайте спросим у посетителей, как у них настроение. Вам нравится? Э -э вам нравится? Здравствуйте, вам нравится? Блин, походу, ей что-то другое нравится. Да, есть у нас, значит, что еще тут? Ну тут, блин, занято все. Почти все. Почти все занято. В общем, кто кто чем занимается? Кто какое себе нашел удовольствие, тот тем и занят. Так, у нас есть туда ход и есть вот сюда. Вот куда-то сюда. Давайте сходим. Огнетушители. Прекрасно, прекрасно. Дайте посмотрим, соответствуют ли они... Ага, СО2 и вода. Ну, неплохо, неплохо, да. Я думаю, соответствует всем требованиям. Ну, а ты что у нас тут? Ты понимаешь? Ты охранник или ты посетитель? Просто охране нельзя разговаривать тут. Алло. Я же ведь буду жаловаться. Может быть, ты спрячешь трубочку? Да я тебя вижу, все равно, что ж ты отворачиваешься. Дружище, я тебя вижу. Ай, ладно. Какой-то бот. Ой-ой-ой, так, ну что, здесь вот можно красивую фотку сделать. Inside to track. Оп-оп-оп. Ну вот и получилось у нас аватарка. Что ж. Давайте вот даже вот так вот сделаем. хе хе хе Отлично! Фото готово! И здесь у нас ставочки на конный спорт, который, я так полагаю, перекочевал из сан -Адреса. Ох, я думал, что-то уже нарушили тут грабители. Так, тут Смотрите, дядька, дядька на что-то ставит. Давайте... Сыграем, сыграем, сделаем ставочку Цель рак выбрать виртуальную лошадь, которая приедет первой в заезде Вы можете играть в одиночку в малом заезде или сделать ставку в главном заезде с другими игроками Коэффициент выплат зависит от шансов лошади на победу Ожидается, что лошадь с низким коэффициентом хорошо покажет себя в заезде Коэффициенты в малом и главном заезда совпадают В каждом заезде есть два фаворита, коэффициенты 1-1 5 к 1, 2 середняка, 6, 15 к 1 и 2 усайдера, 16, 30 к 1. Так, нажимаем Enter. Давайте попробуем, попробуем сделать ставочку. Почему отсюда? Потому что здесь получше, мне кажется, видно. Так, нажмите. Ага. Идет заезд. Правило сделать ставку. Коэффициент. В игре стол лошадей. У каждой лошади свой коэффициент. Коэффициент всегда один и тот же от скач... скачки. Он не меняется. Чем ниже коэффициент, тем выше шансы этой лошади на победу. Ставки. Каждой скачке можно сделать ставку только на одну лошадь. Вы ставите на то, какая лошадь придет первой. Лимит ставок минимум 100, максимум 10 тысяч. Главный заезд, это x проходит каждые 5 минут. Сделать ставку могут все игроки в сессии... В этом заезде можно принять участие в одиночку. При помощи компьютера InsideTrack период ожидания отсутствует. По завершении одного заезда можно сразу же начать следующий. Что с кнопкой закрыть? Какая-то она такая вот... Да. Ну ладно, закрыть. Начало через 4 минуты. Сделать ставку, сделать ставку на главный заезд, либо на... Малый заезд. Ну, давайте на главный заезд долбанем. Так. Значит, царство за коня, пылкий напор, мелкий паршивец, лучше чем ничего, пришитый хвост и войн из со соцсетей. Что? Даже не знаю, на что поставить. Давайте попробуем... Не знаю. Темная коняшка, что-то мне не нравится. Хочу посветлее, либо вот... Тут чисто наездники меняют расцветочку. Давайте на светлую поставим. так мы можем тут макс максимум поставить как-то, нет? Короче, только вот так вот, мышанькой. Выплата 30 тысяч. То есть в 3 раза больше я получу. И прирост 20 тысяч. Ну, давайте сделаем ставку. Бадабум! Ставка готова. Номер рожтика, 2 к 1. Камера, главный заезд, пейдж, даун. Ну давайте Edge Down нажмем. А, то есть вон как. Эй! Hey. О, oh, тут еще пришел. Красавчик. Так, ну ладно. Пока такая фигня идет, мы нажмем еще вот такую штуку и сделаем ставку. Ой, на обычный какой-то заезд, походу. Так, пистолетка, одинокий кузен, лукавая совесть, падшая духом сонная кобыла, мужские стринги. Так, на кого же, на кого же? Ну, сонная кобыла, я думаю, не придет, поэтому я поставлю на нее. Так, мне как бы не жалко 10 тысяч, просто берем, так ладно. Сделать ставку. О о, о, о, Так, так, так. Смотрим сразу, смотрим, смотрим, смотрим. Конечно, тут зачем уведомление? Слева внизу Не совсем понятно. Ну да, ладно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну А, кстати, показывайте, смотрите, на каком месте наш дядя. И он как бы... Ну, название оправдывает себя, как бы. Вот, и 10 тысяч мы проиграем. Неплохо, давайте попробуем отыграть и поставим еще 6 тысяч. А, так, ну тут уже, смотрите, есть красавец, царство за коня, мелкий паршивец, Непутевая. невезухер, невезухер. Красавец или царство за коня. Давайте... Давайте, давайте, давайте, давайте царство за коня попробуем. Глядишь, прибежит первым. Вот, ставим шестерку, как обычно рекомендуют в интернете, типа удваивайте, но мы не можем удвоить, поэтому, поэтому наш парень просто скачет последним. Вот но врывается вперед и походу походу мы проиграли потому что первые все-таки первые а вот наш он не первый но возможно он будет первым может быть нет нет система такова что вы проиграете ваша лошадь пришла второе ну что ж Вторая, так вторая. Мы выходим из этого лохотрона. Спасибо. Спасибо Рокстеру за лохотрон. Вот. Ну и... Так. Номер лошади 2. А, что, понеслось, да? Неужели? Глобальная ставка. Пошло, что ли? Я так не могу понять, идет или не идет. Где моя ставка? Выигрывает? Ничего не понятно. Эй, подскажи, как ч ⁇ Дружище. Ты че, тут вообще какой-то пятый хочет первым пробежать, а? Оп-оп-оп. И кто победить? И победить, смотрите, первую. Один к одному. А почему всегда один к одному побеждает первый и побеждает? Странная, короче, тут замануха, то есть поставил и... В общем, нужно мониторить. Тем, кто хочет здесь выигрывать, реально нужно просто стоять и мониторить. По-любому там есть какая-то последовательность. Так, тут, тут опять. Ой, нельзя в зону. Давай, дай пятеру, брат. Братан, ну ты же пятеру мне давал. Пятеру. Чего? Блин, меня выгоняет. И тут какая-то работа окончена ч вообще, о чем речь? -то? Я вообще ни в какой организации не состою, ребята, вы что попутали. Так, ну что, у нас продолжение движухи. Здравствуйте, э, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я пошел повыше, наверное. Привет, как твои дела, жизнь, сколько платят? О, у меня на место, моя говорит. А и ко мне директора я не могу зайти, нельзя мне. Блин, вот я бы сейчас реально зашел, не разрешаете, но. Ай, яй в общем, смотрите, здесь у нас тоже есть вкусняшки, значит, и о, -о, -о картина. По-моему, я ошибся по мещению. Как вы считаете? Но у них тут писсуара, смотрите, есть. А подскажите, зачем вам тут писсуары? А? Эй, пофигу. Она играет. А, не тем занимается. Так, а ты что скажешь? Здравствуй. Ты больна? Алло. Ты больна? У вас все хорошо? Хорошего дня. Ну что ты сейчас скажешь? Почему, почему, почему? Хотя, наверное, общий это. Так, Steph Only. Ну и тут вот движухи, движухи. Здравствуйте, здравствуйте. Мы в следующий раз к вам придем обязательно, посмотрим, что у вас тут есть. Да, да, да. Красавчики, молодцы. А это что проиграл? Тут руками маш, может быть. Блин, куряга. Я пишу куряк, потому что лысый. Куряги лысые. Это тоже дядя проиграл. Эй, шалка тебя. А, да? это мужская все-таки, да? А тоже что-то рассматривает себе. Смотрите, он что-то говорит. Да не ругайся ты, не матерись. Все будет хорошо. Следующий... В следующий раз выиграешь. Елки. Что-то он бухтит. Ну, все то же самое, смотри. А ты с кем там этот? Контакты. А, -а, -а у тебя смотри наушники еще. Или что это? Это волосы твои. Такие, ладно, ладно, я пошел, не буду мешать. Напрягать не буду. Но здесь вот э, другая картинка. Всякий парфюм, тб и влажные салфетки. и. Пустые ведра, никто сюда не ходит. В общем, да. Все это делают прямо на столах. Куда мы дальше-то направимся? Я бы хотел, конечно, какой-нибудь лифт. Где этот лифт? Теперь вот найти бы его, да? Так, тут вот какая-то карта-выдаватель. Вот, вот, вот, вот, вот. Походу, где-то здесь. Здесь мы сможем пройти выше. Всем спасибо, всем пока что ж такое-то? это значит вип зона здесь дядька поменялся. охранники походу ходят, смотрите, походу они реально ходят. ну и мы попали обратно вот сюда. так, давайте фишки возьмем, потому что мы все профукали. походу судя судя по всему. а все, да? эта функция недоступна, приходите позже Шикарно, шикарно, шикарно Мы реально все профукали И нам не дают сегодня ничего взять То есть это ежедневная, походу, штука С ограниченным количеством фишек Что ж, ладно, будем сдать. Так, но ну мы можем выйти Мы можем сходить Ты еще не уехала? Ты меня ждешь? Давайте террасу на крышу посмотрим Ой, какой лифт! Какой темный лифт! о Пальмы. Restaurant rooms. Комната, значит, у нас тут. Оп, и нельзя. Что за... Оп, и нельзя. Так, а это что у нас? Это, наверное, пентхаус. Ну-ка, давайте-ка. Чтобы позвонить дверь Пентхауза, нажмите Е. E. Это я кому звоню-то? Эзлидор Генерал Шок. Не знаю, ни того, ни другого. Никому не буду звонить. Так, оба, оба, оба. Тут у нас, значит, такие комнатки, да? Палаточки тут у нас, значит... Чё тут? Картаны надо сесть. Так, картаны не, нельзя, короче, картаны, походу. А, ну, в общем, тут какое-то меню, свет такой. О-о-о-опа, опа. Америка, Европа. Здрасте, ребятки. Оп-оп, о -оп, О, оп -оп. Давайте. о -хо -хо, вода. Я люблю тебя, вода. Ну-ка иди сюда. Иди сюда, мы вместе сядем. Так. А шо ж он так сложно садиться? О, вот это жизнь. Да, вот это жизнь. Почему я не могу выше посмотреть, а? Почему? Водичка, водичка. Я поплыву. Ладно, я пошел. Хватит, хватит. Хватит, я туалет Туалеты просто там все печально было. Задание клиенту украдить алмазы. Кто-то тут какие-то задания берет. Тут Не знаю, зачем они это делают. Опачки. Опачки, ходики какие-то. Буль-буль. Так, так, так, так, так. Интересно, интересно. Вот это уже интересно. Оп, я уже одетый. <гас> Пацаны, мы покончили с собой. А знаете, почему так произошло? Знаете, знаете, знаете, знаете. Блин, это знакомое место. Ну ладно. В общем, вы, наверное, знаете, почему это произошло. Потому что я все потратил. Потрачено сделал. Давайте обратно войдем. Может, тут как-то можно? Нет, войти? Нет, только центральный парадный фот. Здесь мне не дадут войти. Давайте попробуем вернуться. И... И вернемся на крышу. Вернемся на крышу. Мы еще не все обсмотрели, облюбовали своими очечками и глазечками. В общем, давайте глянем, что там есть. Так, ну вот наша машина. Так, так, так, так, так, так, так. Что нас никто не встречает, а? Оп, сами себе хозяева, правильно. Казино, конечно же. Нет у нас пока пентхауса. Мы его приобретем чуть попозже. Так, ну, значится, нам к лифту. Али вот здесь. Тетя уехала, мы видим. Терраса на крыше. Тот же самый лифт. Ничего не поменялось. Все понятно, окей. И мы наверху. А здесь у нас встречает какая-то еще кухонька, смотрите. Я что-то особо ее в прошлый раз не разглядел. Тут вот есть кустики. И шикарный вид. Шикарный вид. Эм... Копать, копать, что поделаешь. Не сегодня, не сегодня шикарный вид. Он будет попозже, но не сегодня. Ну и, соответственно, сюда можно вот, как нормальные люди, было выйти по лесенкам, чудесенкам. Возможно, какие-то здесь тусы будут, ми миссиюшки, которые мы обязательно посмотрим с делом. Здесь вот есть вода. Если что-то загорится. И... Так. Давайте попробуем. Или не стоит этого делать? Но ну, может, получится. Да чтоб тебя! Чтоб тебя! Опять, опять, опять все заново проходить, а? Ну, в общем, мы посмотрели, что ну, уже так не походишь, к сожалению. Так, я вообще туда бегу? Да ладно, вы что, закрыли его? Серьезно? Вы меня больше не пустите. Да ладно, это не то здание. Вот, нас почему-то не к нему подбросило. И вообще печаль, беда. Но тут какая-то это... Аренка. Ой. Ничего страшного, все заживет. Я пошел в казино! Беги б нафиг. Вали нафиг. Киш. Мое место тратения денег, которых уже нельзя потрачено сделать. Блин, зачем эти ограничения? А? Я ведь реально жизнь не могу, наверное, до бесконечности фишек купить. Разве нет? Меня не пускают. Меня не пускают. Они знают, что я опять разобьюсь. Плохую репутацию им сделаю, а. Третья смерть, возможно, будет, а может не будет. В общем, поднимаемся снова вверх. На террасу. Посмотрим, что у нас в последующую сторону. Тут уже, видите, вся темнотень не ушла. Вот здесь мы еще не были. Зонты, кстати, смотрите, они, походу, то и туда, то и сюда их делают. Интересно, надо будет в следующий раз глянуть, как они. Будет такая же штука или нет. Там, братан, давай вылезем, а? Хватит купаться. Успеем. Свободное время. А тут нас уже отсматривают, рассматривают со всех сторон. Тут, смотрите, что происходит. Здесь травка. Неплохо так все сделано красиво. Да. Конечно же, все это дело осталось. Не все смогли убрать. Здесь э, труба такая вот. Всякие системы вентиляционирования, кондиционирования. о, -о, -о смотрите, культиляторы-то вращаются. Я же могу вот так сделать. Вот-то-то-то-то. Ой-ой-ой. Прикиньте, что можно сделать. И все Ребята, у вас там душно Теперь точно душно Ну и смотрите, есть что Теперь нету Так, ну-ка, вот эта штука О, вот это реализм Сюр Смотрите, что есть у нас э -э -э, А это так нечестно Не, ну, это реально Нечестно, ребят так, давайте еще, знаете, что сделаем? Ай. Ой, не извините. Извините. Да извините, я не туда. Я хочу вот эту. О, это что за новая дичь? Как-то тут все интересно строится. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот уже получше. Но с приколом, прикол, с приколом я тут не понял, конечно. Да. О, о, -о, -о. о, -о, -о. Хо, хо, хо, хо. Вот это уже интересно. Вот это классно. Ну-ка, вот эта штука разрушится, то бы нет. Ей пофигу, она же металлическая. Пули ее не берут. Ну и вот место, куда мы не смогли прийти. Но мы сможем подняться вверх. Давайте. Давайте это сделаем. бом бом бом бом бом бом бом бом бом Ну вот, мы и наверху. Так, ну а здесь смотрите, что у нас может быть и не быть. Здесь у нас опять же пожарка всякая стоит. Походу, здесь можно спуститься вниз, да? Эй! Назад. Конечно же, назад. Вот, оставим вам тут магазин один. Э -э место для вертулета, который мы, наверное, сможем приобрести. Или для нас будет специально вызывать, чтобы мы отсюда улетели, когда мы купим пентхаус, скорее всего. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Это что за... Это, скорее всего, фан -клэлы. Вивонг. Кстати, никто вам об этом не скажет, но я вам скажу, что это фан-койлы. Погуглите, что это такое. Это очень крутая вещь. И очень дорогая вещь, на самом деле. Ну, есть, конечно, и подешевле, но... В общем, это фан -койлы. Вот такие дела. Так, ну что? Давай... Да чтоб тебе, я же хотел туда запрыгнуть, но... Брат, я на фан хочу. Йоп! Так, это не я. Это не я обделался. Это кто-то другой был. Так, ну что, проверяем вот эту еще решетку. Понятно, все плохо. Все плохо. Все очень-очень плохо. Здесь много чего не ломается. Ребята, надо помыться. Так. Так, так, так, это не я тут. Я тут чистенький. Вс, я чистый. Я очень чистый. Так, ну и тут вот еще можно поглазеть. Поглазеть, конечно же. Можно и вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это не я. Да Пошел я отсюда И идем мы, значит, сейчас вниз Бдинг Бдинг Идем в казино И попробуем сейчас прям оттуда на крышу Но ну, мы были, в принципе, на крыше Но мы посмотрим, что будет, если мы туда отправимся С помощью лифта Вроде бы, блин, помылся И... Ладно, крыша tips, Полная и крыша Бзик. Ничего, ничего красивого, ничего. Так, ну ладно. Все. Я сделал свое дело. В общем, как-то, думаю, стоит закончить вот здесь вот. CNT. Так. Вот так вот. В общем, с вами был офисерк, подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали, ставьте лайки, пишите большие комментарии, делитесь данным видосиком со всеми, кого считаете нужным, чтобы посмотрел этот видосик, и всем пока, всем пока, всем пока, пока, Goodbye.